Азербайджан иранские отношения отличаются особо спецификой. На протяжении многих столетий эти две страны и два народа были частью одного государства. Как так исторически сложилось, что две пограничные страны – враги друг друга? В период времени между Азербайджаном и Ираном существует определенное напряжение в государственных отношениях. И вызвано оно, оно целым рядом факторов. Часть факторов является, ну, скажем так, накопительной умерен возникновение различных э, региональных и международных проблем, а часть является конкретными. Напряженность в отношениях между Баку и Тегераном, наблюдающаяся после Второй Карабахской войны, вышла на новый уровень после 27 января 2023 года, когда в результате вооруженного нападения был убит один и ранены двое сотрудников посольства Азербайджана в Иране. Азербайджан требует не только справедливого расследования, но и сворачивания антиазербайджанской кампании в иранских СМИ. Иран ведет ее потому, что недоволен активизацией отношений между Азербайджаном и Израилем. Баку же явно не настроен отказываться от сближения с Тель-Авивом. Значит, кризис продолжится. И вот данное событие, произошедшее в январе 23-го года, оно привело к обострению ситуации в отношениях между двумя странами. Ну и вот в частности Азербайджан потребовал от Ирана провести всестороннее и, так сказать, открытое расследование данного преступления и наказать строго... Тех, кто совершил данное преступление. Ну, вот, с точки зрения э, оценки Азербайджана, вот убийство Азербайджан э, поддерживает э, дипломатические отношения и с Израилем, и с Соединенными Штатами Америки, в то время как э, Иран э, этими э, трактами, ну и вообще существует достаточно э, многолетние противоречия между э, Ираном и вот Израилем и Соединенными Штатами. Вот этих противоречий, в принципе, между Израилем и Израиль, между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Азербайджаном, их нет. Вот. А между э, Израилем, США и Ираном такие противоречия есть. Поэтому вот э, Иран здесь э, говорит о том, что э, нормализация отношений с, с Азербайджаном возможно только в том случае, если Азербайджан не будет не будет поддерживать отношения э, с Израилем, Сейчас в Иране проживает в три раза больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане. И они заставляют опасаться появления сепаратистского движения. Поэтому Иран считает Азербайджан потенциальной проблемой, и Армения в этом может стать важным союзником Ирана. Для Ирана дружба с Арменией становится способом поднять отношения с христианским миром и надавить на Азербайджан. Иран оказывает главным образом политическую и экономическую помощь Армении, обесценивая блокаду со стороны Турции и Азербайджана. Армянские страны что, конечно, очень негативно воспринималось Азербайджаном. И вот э, здесь как бы, на фоне э, влияния третьих акторов, третьих стран, да, вот, например, Азербайджану крайне нравится то, что Иран поддерживает Армению на горно вопросе. А в свою очередь Азербайджану не нравится, что вернее, а в свою очередь Ирану не нравится, что Азербайджан имеет дипломатические связи с, с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Вот это влияние как бы на отношения двух стран фактора третьих стран, вот это вот та проблема, которая в принципе сегодня действительно обостряет обстановку между двумя этими странами, но на данный период времени, пока вот как бы выходы не этой в эту сторону, здесь вектор в эту сторону. Поэтому, вот, как их Для России и Азербайджан является важным э, стратегическим партнером, и Иран является важным стратегическим партнером. Э, особенно это происходит, когда сегодня вокруг России сложилась ситуация международной изоляции. Да, и для нас вот, отношения с Азербайджаном и с Ираном крайне важны. И поэтому в интересах России, чтобы между двумя этими государствами не было острых противоречий, чтобы Россия могла, так сказать, взаимовыгодно сотрудничать с каждым из этих государств. Россия является союзником практически всех стран, состоящих в конфликте. Поэтому в ее интересах, чтобы данный конфликт не прирос вооруженный. Екатерина Аскарова,